Четвертая часть решения задачи D8 из сборника Яблонского. Значит, мы решаем вот эту систему, применяем теорему об изменении импульса. Фактически мы просто пишем, в общем-то, основной закон динамики. В данном случае это при приближенном решении, наверное, применяют авторы. А сейчас мы просто применяем основной закон динамики но для механической системы, то есть мы пишем здесь, учитываем только все внешние силы, внутренние силы там по взаимно уничтожаются. Итак, какие же у нас внешние силы? Мы с этим разбирались в водной части, вот они: силы тяжести, сила реакции и сила трения. В частности, например, по, по оси Х действует только сила трения, а все остальные четыре силы действуют раз, два, три и четыре. Они действуют по оси по оси Y. То есть давайте мы запишем, значит, то есть сумма проекций всех внешних сил. Какие здесь вообще внешние силы действуют? Давайте запишем. Это g1 плюс g2 плюс g3, потому что это результат действия системы с землей, с внешним телом. Плюс n плюс f трение. Значит, вот это, если я спроецирую на ось x сумма всех внешних сил на ось x, я получил, соответственно, это все по вертикали, их проекция равна нулю, остается только, что сила трения, минус F трения, проекция с минусом берется, потому что направлена в противоположную сторону. да? Ну, теперь... Подождите, я это продумаю. А у нас точно она будет направлена всегда. У нас же тут скорости это меняются. Вот это, что называется, вопрос. Кстати говоря, я еще раз извиняюсь: у нас вот конкретно задана сила даже тренер. Но, ну, собственно, она есть Fn, но она умножается вот видите, неспроста, здесь не просто модуль дан, то есть сила это меняет, может менять, если в результате вот этого торможения, а это торможение, повторяю, происходит из-за внутренних сил системы, значит влияют они на движение вот этого тела. То есть если в результате этого происходит что у нас замедление скорости, остановка в ноль и движение назад, то вот эта сила может менять свое направление. Поэтому вот эту проекцию мне надо все-таки записать со знаками плюс-минус. В данном случае, даже поскольку в первый момент минус, направлен туда все-таки, то есть минус-плюс, вот эта сила тренинг, то есть минус-плюс, F умножить на N, где N это модуль этой силы. Ну, а вот этот знак, единичный вектор мы спроецировали, учтя, вот это направление в вот в этих знаках. То есть мы должны будем разбивать на два решения. Но сейчас мы давайте посмотрим, что еще у нас есть. Ну, у нас еще есть, да, вторая часть, то есть сумма проекций всех внешних сил на ось Y. Она у нас чему равна? Все эти силы будут направлены вниз, сила n наверх. То есть будет n минус. Ну там будет, соответственно, M1G минус M2G, минус M3G. То есть, в общем-то, будет n минус mg, где m это масса всей системы. Вот такая сила будет действовать по оси Y. Такие внешние силы будут действовать по оси Y. Таким образом, мы можем теперь записать нашу. Вот эту нашу вот систему мы можем записать вот в, таком, вот в таком виде. В каком мы ее виде можем записать. Ну, давайте я все-таки буду использовать не эту нотацию, не запись, как это называется, я забыл, налейбнется. А вот такую запись, PX штрих, ну или с точкой, если будет, и PY штрих, чтобы просто не писать зря дробь, нам пока что до интегрирования еще далеко и далеко. Итак, сумма P1x, P2X и P3x. Это что у нас будет? М1 В1 плюс М2 В1. Там было что? Минус, по-моему, М, да, минус М2, 2 r 2 косинус альфа. То есть, минус М2, омега-2, R2, косинус альфа, плюс третье, вот оно, плюс М3, в 1 минус М3. В 3 у меня было омега-2, вспоминаем ту дробь, 3R2, так, 3R, подождите, там должно быть 3R3 у меня уже, да, 3r2 плюс r2, но ну, оно равно, да. Здесь у меня, значит, чему равно это? r2, ну правильно, почему я так механически, потому что это у нас величина r2, а я скорости складывал, да, уже выраженная через Каил. 3r2 плюс r2 деленное на 2 умноженное на косинус альфа. То есть это я выписал. Вот это слагаемое, и это все равняется минус плюс f умноженное на n. Но я могу чуть-чуть сократить, поскольку я вижу, что вот это, это и это слагаемое вместе, они дают, что v1 выходит за скобку, а m1 плюс m2 плюс m3 это масса системы. То есть mv1 минус что? m2 омега 2 r2 косинус альфа. Минус m 3 омега омега-2. 3R2 плюс R2. Пополам на косинус альфа равняется минус плюс Fn. Вот у нас записано первое... А, тысячу извинений. Вот сейчас бы... Это все у меня производная берется. Это все берется производная от времени. да до... То есть, вот здесь я записал вот это... Уравнение сумме всех сил на ось x. Проекцию, проекцию вот этого уравнения на ось x. А где это уравнение у меня в базе? Вот оно. Вот проекцию этого уравнения записал на ось x. Теперь давайте запишем то же самое для оси y, То есть на y у меня, напоминаю, вот это равно нулю. Это равно синус альфа. То же самое равно синус альфа с теми же омега 2 r v V2r и V3r, которые равны омега 2 r 2 И здесь омега 2, 3 r 2 плюс r2 маленькая пополам. То есть это записываем в y. Ну и вот сумма проекции всех сил на оси у. Соответственно, получаем, что у меня там m2, омега-2, r2, то есть вот это слагаемое только с синусом, то же самое вот это слагаемое только с синусом, причем оба со знаком плюс m3, омега-2, 3r2 плюс r2 пополам умножить на синус альфа. Это все у меня производное, и это равняется n-mg. минус Вот я получаю систему для... Вот я получаю систему для решения теперь ну что я смотрю здесь вот если посмотреть у меня не требуется найти v 1 то есть точнее x1 она у меня зашифровано вот только здесь здесь у меня соответственно стоит что относительно m2 ну, m2 у меня омега 2 то есть общий множитель можно его вынести я смотрю и в решении тоже. Вот смотрите. Предлагается сделать то же самое. Вот применяют вот это уравнение, которое мы э, сейчас решили. Вот это все, что я вам показал относительно равнозамедленного вращательного движения. Вот импульс системы. Ну, количество движения в данном случае. Вот разложение, на, разложение скорости точки произвольной на... Переносное и относительное движение. Переносное и относительное движение. Вот указаны внешние силы. Вот еще F трение. То есть здесь у нас вот все совпадает. VK, VL. Ну, что значит? VK равняется VL плюс VK. Это они неправильно написали. вот Это опечатка. Здесь не VK. А здесь VC3 должно быть. Здесь должно стоять VC3. И вот это равняется, значит, полусумма. Вращение, кстати говоря, да, сразу можно было, конечно, найти и вращение. Но сейчас мы вернемся к этому. Ну вот, правильно, вот, ну вот, да, вот производят сокращение. Ну, m мы уже сократили, но ну, вот сокращение относительно омега-2 и синус альфа. Да, пожалуй, стоит вот, привести к такой форме, действительно, к такой форме будет смотреться удачно. Итак, вот здесь у нас общий множитель омега-2 и косинус альфа. Мы его вынесем за скобку. И что получим, значит, мв 1 минус, давайте омега-2 косинус альфа выносим за скобку. В скобке остается, соответственно, м 2 r 2 плюс м 3 3 3r2 плюс r2 пополам. Равняется минус плюс fn. И то же самое здесь у нас. Синус альфа и омега-2. Омега-2 и синус альфа общий множитель. Поэтому омега-2, синус альфа, более того, как видите, очень удачно это один и тот же множитель. У нас в скобке получается m2 плюс r2 плюс m3, 3r2 плюс r2 делить на 2. Причем поскольку все эти величины у меня постоянные, которые входят в скобку, вы можете посмотреть, массы постоянные, радиусы постоянные, то это постоянное число. ну Кто как обозначает коэффициенты, давайте, чтобы мы не уходить, тем более мы уже посмотрели, вот этот коэффициент обозначен буквой греческой m, мю, то есть, ну, поэтому мы тоже так же запишем, то есть наша система получила вот такой вид после преобразования mv1 минус мю, это как бы приведенная масса, минус мю косинус альфа, и здесь что у меня получается, мю омега 2, Синус альфа, здесь у меня минус плюс fm, здесь у меня n минус mg. Вот такая система из двух уравнений. Ну, когда мы применяем минус и когда плюс, да, давайте сразу разберемся, поскольку мы, это условие, я повторяю, касается вот обращения в ноль вот этой э скорости. То есть, когда скорость равна положительно до обращения в ноль, То есть, у нас как бы две системы. Один случай, когда вот это V1 больше нуля, тогда мы пишем верхнюю строку. То есть, наша система имеет вот такой вид. Минус μ омега 2 косинус альфа равняется минус μn. Соответственно, это μ омега 2 синус альфа. Равняется n минус mg. А когда у нас v1 становится меньше нуля, ну или равным нулю, мы идем по mv1. Откуда у меня здесь знак минус? Не знаю. Минус μ омега 2 косинус альфа равняется плюс fn. И откуда у меня здесь μ взялся? Ну вот видите, уже устал Мю омега 2 синус альфа равняется n минус mg. Мы используем вот такую систему. Вот мы подошли к удобной для решения записи. Мы можем сравнить эту запись. Мы ее подбили вплоть до значит, обозначений. Вот здесь почему-то не хотят сумму всех сил еще сократить вот это дело. И берут другой проекции. То есть направили, наверное, ось Y. Извиняюсь, это не то. Где у нас? Вот. Ось Y, наверное, направили в другую сторону. Да нет, туда же. Откуда же у них здесь взялся минус, минус, минус, минус. Это все хорошо. У нас тоже минус. Откуда у них взялся здесь минус, минус, эпсилон, 2, синус, альфа. И откуда у них здесь вообще ε2... А, подождите, это все еще... Стоп, стоп, нам еще... Да, до этого еще идти. Стоп. Это я перепрыгнул. Вот, вот оно. Вот сумма минус плюс. Вот сумма y. Все правильно. Вот у нас эти слагаемые. Это у нас μ есть. Я говорю, через μ у нас обозначена вот эта скобка. И, соответственно, здесь все у нас правильно. То есть, это уравнение у нас имеет... Вот эти уравнения у нас имеют одинаковый смысл, одинаковое обозначения. Вот минус плюс Fn. Только модуль N у меня просто обозначен. Без вертикальных скобок. Вот у нас... Нет, это еще... Не, мы не продифференцируем. Что там у нас? Px обозначено вот здесь и здесь. Да, тысячу извинений. Я опять забываю. Вот который раз уже забываю вот эту поставить скобку внешнюю и показать, что здесь мы все это еще должны продифферен... продифференцировать. Вот поэтому у меня и разночтение Продифференцировать и все это мы должны вот это продифференцировать Вот это все мы должны продифференцировать. А, извиняюсь, не все, а вот Ой. давайте это уберем. Вот этого не было. Вот это дифференцируем. Это левую часть. То есть импульсы мы дифференцируем. И производная от импульса равна силе. Вот в таком виде мы и решаем дальше эту задачку. Но давайте мы продолжим в следующем фрагменте.